сказать, что когда я впервые задумал эту лекцию и поделился с какими-то своими коллегами, риско более опытными, они мне сказали, ну вот, знаешь, что-то как-то, вот много сейчас всего есть, он вот, гравитационные волны. А, ну это не, не сказали, потому что это после этого было, но привяжу пример да, того, что есть. Там вырезание вируса иммунодефицита человека а, из генома при помощи там, технологии геномного редактирования, создание организмов с искусственным а, геномом, там бозон Хиггса подтвердили существование на адронном коллайдере. Я тут собираюсь рассказывать про полоски зебр. Но а, я считаю, что делаю я это не зря, и вот почему. А, смотрите, ну это обложка Just Saw so Story Хипплинга. Кто читал Киплинга, ну Киплинг в основном знают по Маугли, но на самом деле Киплинг совершенно замечательный и Just So Stories э, ничуть не хуже. И вот э, там он пытался ответить на вопросы, откуда у леопарда пятна, почему у слоненка хобот. Ну историю по слоненка экранизировали в Советском Союзе, поэтому лучше все знают, э, что его крокодил там за хобот потянул. И я вот постараюсь сегодня уйти немножко от логики Just So Stories и попытаться рассказать, как же наука отвечает на те самые животрепещущие вопросы какого же цвета на самом деле зебры и зачем полоски которые на зебрах есть им нужны а это на самом деле интересно потому что зебра это одно из самых ярких млекопитающих а у млекопитающих с окраской как известно вообще все очень плохо обстоит так вот зебра она очень сильно выделяется ну начнем с первого вопроса если мы посмотрим на Посмотрим на зебру, то элементарная логика подскажет нам, что зебра, она, конечно, явно белая. Другое дело, что элементарную логику тут слушать не надо, потому что зебра, она, конечно, явно белая, но э, может возникнуть ситуация, при которой у нас зебра будет выглядеть несколько иначе, и уже, как мы видим, все не так однозначно. Уже если мы посмотрим на эту зебру, то уже покажется, что она уже вполне себе черная в белую полоску. А таких зебр, конечно, значительно меньше, но сам факт, то, что это так легко изменяется, говорит о том, что мы так просто элементарной логикой, да правды.. Не додумаемся. Что же мы можем сделать еще? Ну, мы можем посмотреть на каких-то родственников зебры. Если они там в основном черные, если они в основном белые, что они нам скажут, да? Ну, давайте на этих родственников посмотрим. Ну, вот это вот родственник, в данном случае это осел. Ну, такие родственники, знаете, много у кого бывают. Так вот, осел у нас серый, но ноги у него при этом полосатые. Что это нам говорит о полосках зебры? Ну, на самом деле немногое. Только то, что лошадиные вообще склонны к образованию полос. Поедем дальше. Какие у нас еще есть варианты? А, вот ходит по а, интернетам мнение, что вот, я, кстати, говоря ему поверил, я очень обрадовался первое время, что а, вот зародыш зебры, он изначально черный, и а, потом у него только появляются белые полосы, мне эта идея очень понравилась, я читаю биологию развития в университете, и потом вот, надо что-то найти черного зародыша зебры, стал его искать. Вот, э, ну и как-то что-то ничем не закончилось, потому что на самом деле документальных подтверждений тут очень тяжело найти. И аналогично обстоят дела с бритой зеброй. Там говорилось о том, ну вот смотрите, вот это как бы шерсть, а вот под кожей зебра, она на самом деле вот какая, она настоящая. Ну вот белый медведь, например, он какой, он же на самом деле, белый медведь это черный медведь, да, потому что он черный, просто шерсть у него белая. Но э, побрить зебру мне не удалось, и найти фотографии бритых зебр, тоже. Я нашел в интернете множество всего по этому поиску, но, но и поверьте, я не всему был рад. Ну, давайте тогда разберемся. Может быть, если мы погрузимся в механизм, как же формируется черный цвет, как же формируется белый цвет, может быть, это нам поможет. Откуда берется вообще цвет кожи, хоть у нас, хоть у зебры? Он берется от клеток, которые называются меланоцитами. Ну, не знаю, попробуем в него в меланоцит тыкнуть указкой, вот меланоцит, вот меланоцит, это у нас, соответственно, черная полоска, это белая. А что мы видим? Что эта клетка, меланоцит, она продуцирует так называемые пигментные гранулы, которые распространяются по а, остальным клеткам кожи, кератиноцитам, ну, которые постепенно отмирают, но тем не менее им на смену все время приходят новые и новые, и в них поддерживается тот или иной оттенок. В случае более темных полос зебры, имеют, ну и в случае более темной кожи у человека, например, имеет место меланоцит, который продуцирует очень много гранул, они распространяются, и в итоге мы имеем темный цвет. А в случае светлой кожи или светлой там, полосы, предложим зебры, по той или иной причине меланоцит этих гранул не продуцирует. Ну а еще может быть, что этого меланоцита там и совсем нет, но это другая немножко история. А, на самом деле есть, существует даже гипотеза, которая отдельно разбирается с а, полосками зебры, и вот она откуда происходит. А, начну я тут немножко издалека, потому что тут иначе не выйдет. Дело в том, что вот откуда взялся наш мозг, вот, вот ваш мозг, откуда он взялся, да? Вот подумайте над этим. А, ваш мозг это свернутая в трубочку спина чтобы вы понимали. Ну вот это вот, вот так, как это выглядит. Ну это, конечно, не зебра, это лягушка, но это не важно, потому что у всех позвоночных этот процесс происходит одинаковым образом. Называется неруляция и спинная сторона зародыша сворачивается в трубку, получается нервная трубка, ну и потом из нее получаются всякие милые штуковины вроде нашего головного мозга. Так вот, что интересно. При этом, когда происходит вот это вот, это уже в поперечном разрезе мы видим картинку, при этом, когда происходит сворачивание этой нервной трубки, то остается еще небольшой кусочек, который над ней находится. Он называется этот кусочек нервным гребнем, из него образуется очень много всего, и в том числе, Именно из него образуются меланоциты кожи, и они распространяются по а, всему организму. Это довольно любопытно, и, например, если наблюдать за окрасом некоторых а, определенных видов зебр, то можно увидеть, что у них бывает белое брюхо, и в данном случае это может быть связано и в последнюю очередь с тем, что меланоциты из нервного гребня, который, понятное дело, находится на спине, просто сюда не добираются, или добираются, у них какие-то проблемы с синтезом пигмента там начинаются. Так вот гипотеза. Гипотеза существует такая, которая объясняет, почему у зебры бывают разные полоски. Вот есть зебра Бурчелова, у которой полосок немного, и есть зебра Греви, которая вся такая много-много полосок, и вот у них как раз очень часто бывает белый живот. Как объясняет эта гипотеза Барда? Она объясняет это так, что э, чем раньше появляются на зародыше э, полосы, и чем раньше эти э, меланоциты начинают э, мигрировать, тем меньше будет полос и тем они будут шире. Соответственно, если происходит позже, то э, полосок будет очень много, брюха при этом очень часто может быть белое, и сами полосы будут узкие. Что правда, к сожалению, эта гипотеза тоже ничего нам не говорит, а почему же все-таки как эти полоски получились как таковые, да, и э, все-таки зебра белая или черная. Ну и добавить тут а, можно что, что вопросом а, формирования откуда, окраса сложного животных занимался никто иной, а Алан Тьюринг в свое время. Ну Алана Тьюринга в основном знают за другое, конечно. А, его знают как одного из а, основателей информатики, а, известный так называемый тест Тьюринга, который позволяет определить а, с кем вы общаетесь там с машиной а, или с а, живым человеком. Большой он очень вклад внес в а, криптографию. Во время Второй мировой войны в блешли парке расшифровывал а, а, там, немецкие шифровки, и Британия поэтому в том числе и поэтому выставила. А потом, под конец своей довольно недолгой жизни, он занялся биологией развития и сформулировал а, концепцию, которая объясняет, как на шкуре животных могут получиться, в частности, пятна или полосы. А, я думаю, что если бы а, жизнь Алана Тьюринга а, так сказать, не, не закончилась бы раньше, чем могло бы быть знаменитым яблочком с сианидом, то, возможно, он бы в биологии развития что-нибудь такая еще нам рассказал. А вообще в свое время его цитировал Фрэнсис Крик, один из открывателей структуры ДНК, когда вот Тюринга спросили, а как же можно объяснить вот вообще окрас зебры, он сказал, что ну, с окрасом и с полосками тут как раз все понятно, вот с лошадиной частью тут уже тяжелее. Не ответив на первый вопрос, я перехожу ко второму. А, ну дело в том, что потому что действительно а, ответа на первый вопрос зебра черная или зебра белая ученые не нашли, а, и многие деятели предпочитают высказываться так: зебра, она вот в черную и белую полоску. И понимаете, как хотите. Зато вот касательно назначения полос тут у ученых много мнений. Если верить Гуглу особенно. А Значит, в первой же выдаче Google мы найдем э, сразу же исчерпывающий ответ на этот вопрос, и если мы открываем первую ссылку и не читаем дальше, то у нас сразу же наступит полное довольно хорошее понимание вопроса. Но, к сожалению, если вы не удержитесь в соблазне и откроете, что написано во второй ссылке, в третьей, четвертой и еще, не дай бог, на второй странице выдачи, то картина станет значительно менее ясной, и на ней будет высказываться то одна теория, то вторая, и эти ученые все время будут говорить, вот наконец-то мы все поняли в заголовках. Еще иногда это будут британские ученые. Так вот, что же там у ученых, у британских и не очень, а, выясняется. На самом деле, как ни странно, вопрос вроде бы ну, не самый животрепещущий, но по нему, по этому вопросу за последние несколько лет вышла масса научных статей, в основном на английском языке, ну, британские ученые и постарались, и а, вот ознакомясь с этими статьями а, можно составить некоторое мнение. Счастливым оно вас не сделает, но зато оно приблизит немножко к истине. Значит, в чем же, собственно, состоит то самое мнение, которое высказано в этих статьях? На сегодняшний день существует четыре гипотезы, почему у зебр полосы, зачем они им нужны, как они в ходе эволюции возникли. Во-первых, а это может быть для взаимного узнавания, вот они по полоскам определяют, там детеныш мать узнает, там члены там, одного стада как-то друг друга опознают. А второе, это то, что это помогает спастись от львов и других хищников, ну, в общем, логично. А третье, это то, что это помогает спастись от мух, несколько менее логично. И четвертое, это то, что полосы нужны для охлаждения, вообще нелогично. А, так вот, давайте по этим концепциям пройдемся, посмотрим, насколько мы их можем научным способом проверить. Ну, а начнем мы с первой концепции. Ну, Во-первых, надо сказать, что окрас зебры а, индивидуален. Одну зебру от другой по полоскам можно надежно установить. Сами зебры делают это в основном по передним ногам, ну а вы можете, так сказать, по той части, которую вы видите на слайде, определить, чем же зебры друг от друга отличаются. И на самом деле, действительно, зебры, по всей видимости, друг друга могут опознать. Другое дело, что другие лошадиные и другие подобные им стадные животные прекрасно обходятся и без полосок, и вообще надо сказать, что у млекопитающих ведущая сигнальная система, это вообще говоря, обонятельная. Поэтому почему бы именно зебрам нужна именно такая система узнавания друг друга, строго говоря, совсем непонятно. Теперь переходим к другой концепции. Она состоит в том, что полосы позволяют зебрам спастись от э, хищников. И действительно, хищников в африканской саванне очень много. Вот среди них жить тяжело, как вы видите по этому слайду. Вот, э, и там и львы, и гиены, и леопарды, и так далее, они на, на зебр не прочь поохотиться. И вот концепция говорит о том, что полосы позволяют спастись от хищников. На самом деле, эта концепция, она... Ну, имеет право на жизнь, потому что некоторые другие полосатые животные вполне себе маскируются. Например, здесь, ну, на этой картинке, ну, конечно, видно, что здесь есть тигр, но, скажем так, с некоторого расстояния его а, все-таки опознать тяжело. Поэтому ну, почему бы это, собственно, не, не быть а, маскировки? И вот ровно по этому способу а, состоялось достаточно давно дискуссия, причем состоялась она не между кем-нибудь там, а между авторами а, теории эволюции, а, Чарльзом Дарвином, широко известным, и несколько менее известным, но не, не менее заслуженным, Альфредом Расселом Уоллесом. А, при этом Уоллес а, писал, что, конечно, да, у зебр это, несомненно, маскировка, а Дарвин с ним категорически не соглашался и говорил, ну, какая это маскировка. Ну, собственно говоря, давайте проведем следственный эксперимент, чтобы посмотреть, кто из этих ученых-мужей был ближе к истине. Я дам вам задание, ну, как бы, может быть, оно будет уже не очень простым, конечно, учитывая, что вторая лекция, но вы постарайтесь сконцентрироваться. Значит, ваша задача состоит в том, чтобы на этом слайде найти… Я дам вам некоторое время. Да, ну как, да, для тех, кто не нашел, поясню, зебра находится вот здесь. Да? Ну, как бы, что очевидно с этого слайда, что на самом деле окраска зебры, но ну, она такой явно маскировочной не является, и в типичном местообитании зебры зебру видно очень хорошо, это очевидно. Но все ли тут так просто? На самом деле не все. Если бы, так сказать, в полосатой окраске никакой пользы теоретически быть не могло, то военные корабли в начале 20 века таким образом под зебру красить бы не стали. А почему, что корабль скрасили под зебру? Не потому, что его не видно в море, его видно. Но дело в том, что когда этот корабль начинает маневрировать, то оценить его размеры, оценить его направление и скорость движения становится значительно сложнее. И вот поэтому э, немножко такая была выдвинута поправка сторонниками этой теории, что зебра спасается от хищников. Что дело тут не в том, что зебра прячется в саванне, а дело в том, что мельтешение полосок перед глазами у хищника сбивает этого хищника с толку, он не может определиться, что там, собственно говоря, происходит, и зебру не может а, схватить. Ну, логика в этом определенная есть, естественно. Другое дело, что это потом решили а, проверить действительно научным способом и занялись компьютерным моделированием. Это, знаете, сейчас модно. Так вот, надо было добровольцам, для этого набрали добровольцем, им надо было попасть по зебре пальцем. Ну, зебры, правда, были очень маленькие, да, и они на фоне каких-то листиков гуляли. Так вот, там были полосатые модели, очень полосатые модели, модели полосатые по-другому, монотонные модели и вообще всякие разные. Так вот, оказалось, что по полосатой модели попасть очень даже легко и по одиночной, и когда их движется много, что они явно в этом плане проигрывают моделям, окрашенным однородно. Другое дело, что как бы, что происходит на экране компьютера, насколько оно соответствует тому, что перед глазами у льва, вопрос открытый и, скорее всего, что оно не очень соответствует. Другие исследователи сказали, да нет, давайте мы вот посмотрим, какие иллюзии возникают при движении зебр перед глазами у кого-нибудь. И открыли целых две таких иллюзии. Это иллюзия парикмахерского столба. Ну, честно говоря, я не уверен, что вы видели парикмахерский столб, поэтому я поясню. А, ну, наши парикмахеры не ставят столбов, к сожалению. Так вот, а, на этом столбе, значит, ну как он устроен, это такая полосатая по диагонали штуковина, которая так вертится вокруг своей оси. Но нам, когда мы на нее смотрим, кажется, что там не столько верчение происходит, сколько опускание просто полосок вниз. То есть у нас реальное движение одно, а кажущееся движение совсем другое. Ну и другая иллюзия из а, той же серии, это иллюзия колеса. А, когда а, вертится колесо довольно довольно медленно, то кажется что-то очень медленно вертится. А, кажется, что все в порядке. Но если это колесо начнет вертеться а, быстрее, где ну, все зависло и ничего не видно, но а, вот представьте себе, что колесо вертится быстрее, <laughs> да, и при этом а, вы увидите, ну, скажем, у нас иллюзия колеса не состоялась, а, при этом будет казаться, что спицы движутся в обратную сторону. То есть колесо на самом деле движется вот так, а будет казаться, что оно а, движется совершенно в совершенно противоположную сторону. И действительно было показано, что в общем такие иллюзии при движении возникают. Более того, решили проверить потом, а как же видят зебру львы. Мы, собственно, много знаем в настоящий момент о зрении львов, посмотрели на зебры глазами львов и пришли к выводу, что вообще говоря, львы видят неважно. А, несмотря на все, что о них говорится, о кошачьем прекрасном зрении и так далее, но несмотря на это львы с намного меньшего расстояния, чем человек, уже не способны различить на зебрах полоски, как это ни странно. А, особенно, если это дело происходит в а, сумерках, в которых они обычно и охотятся, что, конечно, а, резко как-то подрывает значение полосок. Более того, когда зебра в сумерках стоит на фоне каких-то других животных, то она от них по контуру ничем уже в глазах льва отличаться не а, может. Не будет. И авторы этой статьи, они, в общем, пришли к выводу, что, наверное, все-таки львы не увидят, то, ради чего зебры такие а, полосатые, значит, это не работает. Кроме того, когда исследовали пищевые предпочтения львов, а что есть, собственно, лев, то выяснилось, что зебра является одной из его самых предпочитаемых добыч. Смотрите, здесь есть черные столбики, а серые столбики и белые. И это все какие-то животные, которых лев может съесть. Как видите, меню льва богатое. Внизу находятся те животные, которых лев ест очень редко, вверху животные, которых он ест очень часто. И черным показаны те, кого он ест чаще, чем можно было бы ожидать из просто банальной частоты встречаемости. Так вот, зебру лев ест чаще, чем можно было бы ожидать из простой численности зебр. Что как бы уже намекает нам на то, что, видимо, все-таки окраска зебр против львов работает не очень эффективно. А вот зато другой товарищ, он тоже есть зебр, правда, по чуть-чуть. А, значит, это представитель кровососущих двухкрылых, в данном случае это слепень. И вот какой произвели а, а, опыт? Произвели такой опыт, сделали а, макеты зебр, а, для того, чтобы сделать, ну выглядели сами макеты вот так, но чтобы выяснить, как они выглядят на самом деле там в разных спектрах и там глазами всяких разных, для этого сначала вывозили там во двор музея настоящее чучело зебры на колесиках, покрытое настоящей шкурой и сравнивали, как оно выглядит там в разных спектрах. В сравнении с макетом, чтобы макет выглядел достоверно. И после этого, когда сравнивали, там обмазали эти макеты клеем и подождали, пока на них налетят мухи. Оказалось, что больше всего мух налетело на темный макет, на светлый макет а, налетело меньше мух, а меньше всего мух налетело на макет полосатый. Все, собственно, очень обрадовались и в этой связи начали продавать попоны для лошадей, раскрашенные под зебр. Сейчас на массе сайтов, если у вас есть лошадь, то можете купить попону и разъезжать на зебре. Значит, вроде бы говорится, что мухи ее покусают меньше. Я, правда, не уверен, что тут больше сработает сам защитный эффект попоны как таковой или ее цвет, да? Но так или иначе, вроде бы это работает, судя по отзывам на сайтах, где это покупается. И, наконец, переходим к одной концепции, собственно, такой будет мост между мухами и последней концепцией. Оно состоит в том, как, собственно, зебра нагревается. Ну, вы, вероятно, знаете, кто такой Бенджамин Франклин. Некоторые люди держат у себя довольно много портретов этого знаменитого человека. Так вот, Бенджамин Франклин, помимо всего прочего, был экспериментатором. И один из его знаменитых экспериментов состоял в том, что он положил на снег черные и белые листы бумаги. Черный лист бумаги погрузился в снег, тогда как белая Остался на поверхности. Почему? Да потому что под ним снег растаял. А растаял он потому, что черное поглощает свет, а белое сильнее отражает. Так вот, черные и белые полосы зебры нагреваются неоднородно. И в этой связи было действительно продемонстрировано, что температура кожи зебр она на несколько градусов ниже, чем температура тела других животных, сравнимых по размеру и живущих в той же местности. И кроме того, вот что еще можно добавить. Вот смотрите, на этой карте, на ней, так сказать, разными цветами а, показано а, там, где живут разные виды лошадей. Да, правда, презентация монохромная, поэтому разных цветов мы сначала не увидели, но это, так сказать, легко исправить. В наше время техника дошла далеко, и мы можем показывать цветные картинки. Так вот, а, значит, если мы посмотрим, а, где, собственно, у нас... А, на карту распространения зебр, на карту распространения других лошадиных, да, вот в общем-то, увидим, что зебры живут вот в этой части Африки. Причем эта часть Африки, она довольно протяженная, и на ее части условия изменяются довольно значительно климатические. Так вот, на эту карту исследователи попробовали наложить историческое и современное распространение крупных хищников, распространение кровососущих двукрылых, а также... Посмотреть, где какая температура. И сравнили, насколько интенсивные полосы у зебр в разных частях ареала. И оказалось, что в некоторых частях ареала зебры довольно блекло окрашены, а в некоторых частях ареала они окрашены действительно очень контрастно. И как раз-таки корреляции с крупными хищниками найдены никакой не было по картам. А что касается кровососущих двукрылых э, и э, температуры, то тут единого мнения не было. Тут состоялась такая очень значительная перепалка между авторами двух концепций в прессе, сначала я почитал статью одних, потом статью других, потом одни написали комментарии на статью первых, те им ответили, но ну и где-то на третьем ответе мне уже это надоело читать, честно говоря. А вот, но тем не менее, к единому мнению они не пришли, все-таки мухи это а, или это температура. И вот из последней статьи такая цитата. Not traditional work is needed to understand the true functionality of striping zebra. Для того, чтобы ответить на вопрос о назначении полосок у зебры, нужно много дальнейшей работы. То есть это классическая история про сферического коня в вакууме, только тут у нас не сферический конь, а сферическая зебра. А, Их... На так сказать, этом замечательном моменте я хочу рассказать, что, что в общем-то, наша жизнь, она вся как зебра, по старому анекдоту, полоса белая, полоса черная, полоса белая, полоса черная, а в конце, ну вы сами знаете, что. Так вот, пока этот конец не наступил, занимайтесь хорошими делами и ходите на научно-популярные лекции. Если у кого-то все еще остались вопросы по поводу зебр после, после всего услышанного, да, тут, тут так сказать еще некоторые иллюстрации а, по, по, поясняют все сказанное. Ну сложно сказать, о чем это говорит, сложно сказать, о чем говорит черный носик у зебры. А, это примерно как вот история с бритой зеброй. А может и говорит, вот сложно сказать, вообще цвет носа это ненадежный признак, да. Ну, вообще говоря, конечно, если мы посмотрим на очень раннего зародыша, любого, то он, конечно, будет какого-то, люб, абсолютно любой зародыш, он будет такой розовенький, да, потому что в нем будут, он такой полупрозрачный, и в нем по нему гуляет кровь, и он будет такой, какой-то, ну, вот такой, да, то есть, а если из него всю кровь слить, ну, извините за подробности, то он скорее будет, наверное, белый, да, то есть, Он расползается, но дело в том, что меланоциты, они расползаются э, всюду на самом деле. И просто э, там, где белая полоса, это чаще всего не там, где нет меланоцитов, а это там, где эти меланоциты не вырабатывают пигментные панглы. Поэтому они как бы приползли туда и сюда. И вот по механизму, объясненному Тьюрингом, э, почему-то они там их начали вырабатывать, а сам не начали. И поэтому получилась вот черная полоса, белая полоса. Вот и говорят, у зебра она в белую и черную полоску. К единому мнению, вот зачем же такой вот по Ну, И смотрите, да. я вам рассказал вот все, что я знаю ну по этому вопросу. Все концепции, которые мне известны, я изложил. То есть больше мне по этому поводу вот добавить абсолютно... Ну, вы можете, если вы думаете, что я, так сказать, разложил их как попало, да? А, ну, мало ли, так сказать, а, то а, вот тут есть первоисточники, они, правда, на английском. А, можете почитать и вот посмотреть, насколько те люди, которые занимались изучением этого вопроса, насколько они пришли к единому мнению. На самом деле, вот цитата, которую я привел, а, и а, там было а, название одной из статей, вот этой последней, а, там про, про, про, проблема зебр, там а, в, вопрос с слишком большим количеством ответов. Но ну, на английском это элегантнее звучит. И на самом деле финального ответа у нас до сих пор нет. То есть этот вопрос про зебр, он казалось бы детский вопрос, но на самом деле он сложнее, чем многие вопросы там, молекулярной биологии, которые уже решены. Как, как это ни странно, хотя казалось бы, ну что уж там. Почему? Зебру так и не приручили. Характер плохой. <свят> не приручили зебу, потому что плохой характер. И азиатских ослов тоже не приручили. А почему собственно? Почему они полосатые? А они, скажем, в клеточку и... <свят> <свят> Нет, они в принципе, наверное, могли быть еще и э, пятнистыми. Но почему-то вот полосат, но там я показывал зебру, которая почти стала пятнистой, Ну как-то вот не сложилось. То есть на больших животных, очевидно, полоски работают лучше. А почему они работают лучше? Это SM пункт 1, да. Получается, зебры, они до южной конечности Африки да? Да, да. ли они там снег? Ой, я как-то вот в географии не очень силен, есть снег в Южной Африке? Если, так сказать, тут кто-то из резидентов Юж... Юар, да, я знаю, что там много людей больно спидом. Но как это связано с наличием снега, ну, это я не готов прокомментировать. Да, зебра, которая по снегу гуляет в зоопарке, она же гуляет там не весь день, она же гуляет там немножко. Так, вот, пожалуйста, давно вопрос хотят там задать. А у афроамериканцев зародыши тоже с начала Да. Ну, я лично, хотя я честно скажу, что я видел не очень много зародышей афроамериканцев, но из теоретических предположений, то тоже с самого начала да. Э -э -по Пожалуйста, и потом... Мне интересно, вот, черные полосы, помогает, а Почему Да-да, вот это я э, за, забыл совсем уточнить, так сказать, в полусражении. В чем тут дело? Дело в том, что черная полоса нагревается сильнее, чем белая, и в этом месте создается микроток воздуха. И зебра таким образом, вдоль нее идут вот эти постоянные микротоки воздуха, и она за счет них остывает. То есть у, нее, у зебр встроенная вентиляция. Вот это я забыл рассказать, это моя вина. Да, пожалуйста. Парабли красили в горизонтальные линии черно-белые, а зебры в вертикально черно-белые. А что, горизонтальные? Корабли, корабли в море красили горизонтальными линиями черно-белыми, чтобы, чтобы было сложно. Корабли, горизонта... корабли красили черными линиями, которые шли под разными углами. Там специально разные части корабля красили, эту часть корабля так, эту часть корабля сяк. И вот знаете, когда этот корабль на расстоянии поворачивал, и это все вертелось, вообще ничего не было понятно, что это. У зебры вертикальные полоски, так в том-то и дело, что э, не факт, что зебра работает, как этот корабль. Что идею подсмотрели на зебрах, но не факт, что зебра реально именно это делает. Вот это, э, да, пожалуйста. А какие образом кто, как видят Ну, на самом деле, э, точно. 100% залезть э, льву в мозг мы не можем, точнее мы, мы можем, но это будет мертвый лев уже, или даже нет, вернее мы можем даже залезть в мозг к живому льву, но ну, в общем вы понимаете, но мы можем четко установить некоторые факты, да? а, мы можем установить а, остроту зрения, при помощи там, определенных исследований, со самих глаз льва и определенных поведенческих тестов, мы можем определить, насколько у львов хорошее цветовое зрение, плохое, вообще у млекопитающих очень плохое цветовое зрение. То есть цветовое зрение млекопитающих никуда не годится. Мы являемся из этого правила относительно удачным исключением, ну-ка, относительно удачным, потому что наши предки в свое время ели фрукты, и нам было важно определить эти фрукты, они, собственно, красненькие или зелененькие, а вот, и поэтому у нас э, пошла эволюция так сказать, в обратную тут сторону, а вообще предки млекопитающих, они изначально утратили значительную часть светового зрения, и у них там с этим все было плохо. А с чего я начал отвечать на этот вопрос? Как узнали, как, как видят львы? Так вот, узнали, что львы плохо различают цвета. Известно, что львы, в принципе, в сумерках видят лучше, чем человек, но зрение у них в сумерках не особенно контрастное при этом. То есть очертания они видят, а какие-то мелкие детали видят хуже. И как оказалось, что человек, в общем, на фоне всех их видит довольно неплохо. Как, вот это был такой неожиданный вывод, да. А, что насчет капельки? Может, есть какая-то информация? У них как раз горизонтальные полоски, но очень так сказать, фрагментарно, они только сзади. Есть, да. Акапи — это такие родственники жирафов, которые напоминают что такое среднее между жирафом, зеброй и каким-то непонятным животным. А, действительно. Нет, полоски, какие-то полоски, они есть у многих животных. Есть антилопы с какими-то полосками, есть вот ослы с полосатыми ногами. Кстати, тоже загадка, зачем ослу полосатые ноги? Вот, ну, от мух, наверное, это помогает, может помогать, а в остальном а, непонятно. А, есть действительно капе и по этому вопросу известно еще меньше, чем о зебрах. Потому что зебра это все-таки довольно обычное животное, а капе ну как бы... О них вообще мало что... Их вообще открыли недавно относительно, ну как, ну по... И с геологическим меркам, да. А полоски на кошках они также образуются. И как вы, как вы а, вот как раз таки у кошек есть надежда. У кошек есть надежда, почему? Потому что кошек легче исследовать в лабораторных условиях, чем исследовать зеб... Ну, Зебра в лаборатории, это вы понимаете, что? А, значит, и на кошках как раз действительно проводятся исследования, каким образом формируется у них окрас, но у кошек может быть какие-то механизмы формирования полосок или пятен, да, вот то, что Тьюринг исследовал, а причина почему кошачьи полосатые, ну вот у тигра это явная маскировочная окраска, вот в окрасе тигра загадки нет, это маскировка, и действительно тигра в лесу видно плохо, и леопарда видно плохо там среди зарослей, а вот зеброй там все, все неясно, да. У каких-то видов на земле есть хорошее цветное зрение? У каких-то видов э, кого? Ну вообще, ну вот вы говорите, что у млекопитающих в принципе плохое. У млекопитающих плохое. плохое, а у кого хорошее? Хорошее у птиц. И, кстати, тут коррелирует, смотрите, у млекопитающих плохое цветовое зрение, и у них и с окрасом все плохо на самом деле. То есть на самом деле, смотрите, ну каких вы знаете вот реально ярких млекопитающих? <соценно> вот, <соценно> вот реально ярких. Ну это либо за счет пятен и полос таких более-менее. А, что? либо бабуин, это за счет того, что там кровь к чему-то приливает, не будем уточнять, либо это рыжие животные, то есть единственная реально яркая краска, на которую способны млекопитающие, это рыжая, рыжая белка, рыжая лиса. Млекопитающая не может быть ни ярко-зеленым, ни ярко-синим, если не, ну, не будем примеров приводить, не там еще множество цветов, недоступных лекопитающих. У птиц очень все эти спектры есть, у рептилий все эти спектры есть, у членистоногих, и у других э, беспозвоночных тоже там многих э, это все есть. То есть очень много есть животных с хорошим цветом, у, у рыб там, да. А как насчет лица гамадрила? У него оно красно синий а там, там это за счет не пигментов, а это такое хитрое приливание крови все-таки, да. И, и это фокус, который, которым пользуется, э, там даже не сколько гамадрил, сколько это мандрил, да. И вот у мандрила, у него спереди ярко, сзади ярко, и все это за счет э, крови там разные оттенки стенки пожалуйста там ну, в основном действительно за львами ведь очень долго наблюдают на самом деле то есть более того за ними наблюдать легко потому что это все на открытой местности и там действительно отслеживали вот кого кого львы кого львы съедали причем за ними наблюдение ведется же и днем и в сумерках и там с воздуха можно за этим всем наблюдать, там с определенных наблюдательных точек там, и так далее. Там много, много, много, много, очень много было способов э, испробовано. Вот, но рацион львов лучше изучен, других хищников хуже. Пожалуйста. Помогает ли черно-белая рубашка в охлаждении? А, черно-белая рубашка, честно говоря, помогает в том, чтобы посильнее нагреться. Черно-белая рубашка, рубашка, она как-то вот э, не, не работает, как, как э, полосы зебры. И вот почему зебра, э, я не знаю, может быть, помогло бы, если бы сделать этот как это татуаж. Может быть, это бы помогло, но я ну, думаю, что да. А э, как там ткани, вот это вот все, то есть это на физике разбираться, как там рубашка с телом взаимодействует. Вот да. да, такой вопрос, смотрите, у моряков, как у девочки. Как цвет зебры, они как различают, их тоже ну, различают, моряков, матросы, ну, черно-белые. Вот, как, как моря... Могут ли моряки отличить друг друга по полоскам? <с com> э, не, не, не, не, не знаю, не думаю. Well, думаю, что они отличают друг друга по другим признакам. И, собственно, и у зебры такой выбор был бы.